И Жириновский прикололся Сегодня так прям по серьезному да? То есть он э -э Заявил о, о том что Разговаривал с Зюгановым Что Зюганов уходит в отставку Что Зюганов Будет искать Ищет преемника Афонина И что они там Ну он много Жириновский наговорил Послушайте очень смешно Это просто очень реально Смешно как Коммунисты поедут все на, этот, на Сахалины, будут там с утра пить «Боже, царя храни». Ну, он прям в точку, кстати, говорит. Молодец в этом отношении. Днем, значит, что-то еще, там какую-то песню, а вечером «Интернационал». Вот, так насчет... Уход вот, Зюганов, я понимаю, что Жириновский протроллил, я понимаю, что, конечно, информацией он владеет. И действительно, Зюганов хочет э, наверняка катапультироваться, а вместо себя поставить Афонина. Да, и что делает Жириновский? Почему он эту, эту работу выполняет? Ну, это та самая стратегема бить палкой по траве, чтобы спугнуть змею. То есть, никто не знает, что из этого получится из э, ухода Зюганова да, и попытки поставить Афонина. Может быть, там все-таки голосуют, может пролетят, и в результате встанет Рашкин. А это никому не нужно, тем более Кремлю не нужно. Поэтому они делают такой вброс, чтобы Зюганов ничего не говорил. И посмотреть, кто что там, э, как себя поведет. Вот э, на видео распространяется, как Рашкин с бывшим губернатором Иркутской области Сергеем Левченко в 2017 году обсуждают возможность отставки Зюганова. И меня спрашивают, я не смотрел это видео, но я абсолютно уверен, что если даже это видео фейковое, есть масса наверняка не фейковых разговоров, и Рашкин просто как политика, как человек, которого я знаю, должен постоянно вести такие разговоры. О том, как. Ну а зачем ему этот оппортунист Зюганов? Кому нужен оппортунист Зюганов? Я еще раз вот хочу вам прочитать Ленина об оппортунизме. Это очень важно. То есть, кто такие оппортунисты Ильич пишет в 18 томе. Это буржуазные враги, пролетарской революции, которые в мирное время ведут свою буржуазную работу тайком, ютясь внутри рабочих партий, а в эпоху кризиса сразу оказываются открытыми союзниками все объединенной буржуазии, от консервативной до самой радикальной и демократической, от свободомыслящей до религиозной и клерикальной. В том двадцать он говорит, идейно политическое содержание оппортунизма и социал одно и то же. Сотрудничество классов вместо борьбы, их отказ от революционных средств борьбы, помощь своему, в кавычках, правительству, в затруднительном его положении вместо использования его затруднений для революции. Ленин также говорит, только негодяи и дураки могут думать, что пролетариат сначала должен завоевать большинство при голосованиях, производимых под гнетом буржуазии, под гнетом наемного рабства, а потом должен завоевать власть, это верх тупоумие и лицемерия, это замена классовой борьбы и революции голосованием при старом строе, при старой власти. Вот о чем он говорит, Ленин. То есть Зюганов абсолютный оппортунист, какие, вот меня спрашивают, какие причины оппортунизма? Ну какие? Ну, во-первых, это приспособленчество. Конечно, приспособленчество. Ну, алчность, да, трусость, нежелание терпеть невзгоды и выходить из зоны комфорта, особенно при неясном исходе политической борьбы. А нафига, какая революция? Зачем Зюганову революция? Зюганову лучше всего Путин. И он и хочет, чтобы всегда так было. А э, если бы он мог свое место передать своему внуку, я думаю, что он сейчас бы это уже сделал. Ему вполне допускают, что будут готовить не Афонина, а внука Зюганова. Такой вариант тоже возможен. И будут готовить его как компромиссную фигуру. Да, да, да. Как это ни странно. То есть Афонин такой же абсолютно оппортунист. Только слабее гораздо, чем Зюганов. Ну и при таких обстоятельствах Зюганов не сможет уйти и передать все Афонину. Да? Ну как, представляете, Зюганов уходит, говорит, так, давайте, он как, я, я ухожу, вот давайте Афонина, так не будет, давайте голосовать. А вот там выкатит вот такой кардан, и все, и Зюганов-то уже ушел, а этот не пришел. И от винта. Поэтому э -э Рашкин, может быть, не сможет сбросить Зюганов. Но если Зюганов уйдет сам, то он сможет сделать так, что никакой Афонин, э -э никакой Зюганов, никакого Афонина не поставит. И вот тут два варианта. Либо Зюганову придется сидеть на этом месте, пока он не сдохнет, да, естественно, по естественным причинам. Либо ставить компромиссную фигуру. Рашкину это точно не нужно. Соглашаться на компромиссную фигуру ни в коем случае нельзя. У Валерия Федоровича не так много времени. При всей физической своей хорошей форме он все-таки человек уже находящийся в достаточно почтенном возрасте. Поэтому не надо соглашаться на компромиссную фигуру. В свое время Брежнева избрали как компромиссную фигуру, помните? Ну потом, в общем-то, те, кто это сделал, весьма пожалели. Поэтому, я думаю, что стоит рассмотреть вопрос конфронтации. Да. Я думаю, что тем коммунистам, которые хотят, уже устали от оппортунизма, стоит рассмотреть вопрос конфронтации. Жесткой конфронтации. Сейчас как раз тот самый момент. Поймите. Путин на излете. Зюганов на излете. Россия на излете. Вот сейчас тот самый момент. Не просрите его. И не соглашайтесь на компромиссную фигуру. Я говорю, я вполне допускаю, что компромиссные фигуры вообще а Гензюганов своего внука выдвинет. Вот Зюганов, видите, вот он такой. Вот от этих он ничем абсолютно не отличается. Вот от этих карусельщиков, катальщиков. Вот они едут, все довольные, счастливые. Ну, как ему нравится в этой шоболе кататься, быть долларовым миллиардером, ну, или миллионером, я там не считал его э, богачество, да.